Посмотрите, а что у, у меня в руке. Да, я, блядь, с чайкой в руке просто, блядь. Дебил. Опа, еще ниже! Это кто там орет? Как мы. Тихо, там кто-то орет. Там дети? Какое? Там дети маленькие, блядь, бегают. Ай! Я упал! Продолжаем. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Денка, на Axelis Games. Мы продолжаем. Продолжаем искать пещеры, чтобы спуститься в кратер. Но... Ну что, у нас получается что-нибудь, нет? Или мы просто валаебимся? Да вообще ничего. Пока что получается. просто валаебим. Ты все, ты, Но... ты... Но... паузу. Я уже начал новую записывать. О... Ну? Просто я хотел предложить... Э... Перерыв? Поставить на паузу, типа, да, взять перерыв и как обсудить, как вообще это залезть туда. Мы можем и так обсудить. Нет. Да? Нет Короче, я на... тут чисто как лань прыгаю такой да. Ой, я нашел их беседки Пошли посмотрим, может там что-то будет вкусненькое так, сейчас я сделаю, поставлю Ребята, паузу, идите ко мне сюда да. я... а Почему вы так далеко? Я один Да мы тут ходим У меня стрел мало уже осталось Ой, сейчас приду секунду Давай Ту-ту-ту Там что, у Фетики звонит? Так, можно что-то хорошее залутать. Кстати, ребята, тут неплохо так можно посмотреть. Блять, крокодил! Сука! Сейчас я дам крокодилу пизды. Хочешь прикол дать? Я лох. Почему? Я крокодила убил. <свят> Потому что я думал, что я поставил его на паузу в тот раз, я, оказывается просто его выключил, выключил запись. И я бы на, на, на это внимание весь ролик, для следующего. что происходит у вас? Я тут я под, лохану, напив... напивал твою песенку, которую. Я крокодила убил и снял с него шкуру. Песенку напивал. Ну, у, у, у него там телефон звонил у Фески. <свят> Мы, кстати, можем и тут потусить. Э, что-то происходит. Да. Я хочу в кратер, но можно попробовать по стенкам. Но это минус шмотки. Сразу. О, ноутбук. Здорово. Я могу я... попить. А... Ура. О, микросхему а нашел. Крокодил! Гаси, суку! Давайте! Блять, всей толпой просто. А я, шкура. Так да все я собрали можно шкуру. Было всем взять. все... И мясо взять, все взяли. Если бы мы одновременно Ребят, взяли. А мы начали одновременно. А я... Нет, я не успел. Мне не дали шкуру взять. Шкура и 15 листиков это камуфляжная броня. Дайте еще одного какого Где мы тебе его найдем сейчас? Ну я не знаю, но дайте его да. Я вообще красный отстанец, я покрашеный, видите, что коры. Я по-моему, видите. Вред... Сейчас бед... еще одну сделаю. Хорош, чел, хорош. Так, а где тут их смотреть? У меня есть камуфляжная броня? Удобно. Ребят, посмотрите на меня. Смысливо. Это где? Вот я. Где? <с -с, сука. Меня нету. Я, я теперь невидимка. Есть на мне камуфляжная броня какая-нибудь? А где он? Нет. А где он? Нет. нет. Суки, красная, блядь, есть? два пипиздюка. Есть. <с -с. Есть? О, я обмотан, смотрите, видите? А я вообще красный, не У меня есть копье. Он я сейчас в тебя из лука выстрелил. Опа! Две шкуры, можно сделать сумку с копьями можно сделать теплый костюм. Ты, кстати, красный. А, надо две веревки, две ткани, а, шкура Иди непонятно умойся, кого. Ты так, это... это специально так. Та... А, а, это так, это микросхемки дай. забрал. Так, а куда мы идем? Пойдем попробовать прыгать в кратер, нет? Удачи, Я броне, мне пофиг. Ты в броне? Да. О, пацаны, я нашел, где проведу сегодня день, смотрите, где В, в петле я, не вижу эту петлю я, я уже, не я не уже не снял. Я, я, я снял О, я там, вижу Там веревка, а можно а забрать Как повесится, как повесится. Педям, не надо Краткое пособие от Фидоса. Так, а что мы делаем туда? О, еще веревка мы ищем вход в пещеру какого нибудь Ну по идее Предлагаю наверное, покушать Да, можно было бы кстати Снаряды для пращи, а это камушек снаряды для пращи Пацаны Угоните что нибудь поесть, что можно выкинуть Погнали Куда? Вы не слышите Вы музыку не слышите? Не, а, мне, нет, меня из-за Дискорда не слышно. Вообще ничего из игры, почему Сейчас я к Егору подойду. Егора ты слышишь? Музыку слышишь? Нет, нет. Хреново, только я слышу, получается. Опа. так так это а авторские права накинут и все но ну, ничего страшного а что там рок играет да. О, рамштайн ребят знаете что у меня есть что? подойдите вот сюда что? вот все станьте ну, что-то мне не хочется ну, встаньте сюда! Она сейчас сожгешь. Да встань, блин! Встали? Да чего вы испугались? Я что произошла? Неправда, блядь! На ты, дурачок! Нее! Так, что там еще надо для защадки бутылка? Сейчас по попустил. А, у меня больше нету. Бля, тебе лишь бы в очко постреляться, Федя, ты. Ты точно не с этих так вот вот этих вот самых. Из кого? Ты понял. Ну из тех самых. О, ребят, Слючения можно можно, можно рогатку сделать. Офига. Офигенная тема, чтоб камушками стрелять. Смотри мне нужно хочу эту птицу я сбил ее хорош но ну, мне перья просто нужны блядь. посмотрите что у меня в руке посмотрите что у меня в руке да я блядь, с, с, с чайкой в руке просто блядь. дебил я кстати можно драться подождите я хочу костер построить мне срочно нужно поесть. Это <смех> да хватит меня стрелять <смех> Я <смех> костер поставил, я его <смех> разобрал <смех> и съебался А это что такое? Броненосец? А это черепаха Нет, черепах мы не трогаем ч то мой костер украл Ты в меня сострел стреляешь или что? Да. О, аборигены. О, где? Вон на берегу. Тихо, бежит. Все, я поджег свой топор. 85. Где? А мы аборигенов а, и... варим. О, он в камне Все, я справился с одним Я тоже Он в камне лежит Бля, в нем мои стрелы В смысле он в камне лежит Ну тут вот этот в камне В нем мои стрелы Ну тут дотик забежал в камень Тупой Федя, ты забрал О, вот мои стрелы, он. да? Вот, я его выкинул, но в нем нет успел. Охреново. Блин, да как а где вход в пещеру-то найти хоть один? Мы в пещерах вообще полазаем? Или что, или как? Полазаем, или что? наверное. Полазаем, наверное, полазаем. полазаем. По по подполазаем. Под по подполизываем. Ой, Мы он, подполизываем он, друг другу. О, палатки нашел! Палатки нашел! Как Давайте друг другу подполизываем. Давайте. Давай не надо. Друг другу хотите подполизывать? Да. Там кто-то ржог какой-то дебил. Это у меня может телефон завонить сейчас. Нет, там ржал кто-то. Хе-хе-хе, типа вот так вот. О, кто-то рыщит. Да, у да, да. О, тут домики и палатки. У меня в список дел добавил, добавлен новый пункт, в смысле. Какой? И следующий пещеру с водопадом. Ребята, я возле пещеры с водопадом. Мне добавили задание. Бегут! Да. Сука. Дырявая, блядь. Где-то здесь пещера с водопадом. Только вот где она, блядь. Хороший вопрос. Но она где-то здесь. Видишь, мы пришли в это место, нам дали задание. Там сзади нас дурачки. Ой, вот это фризануло сейчас на секунду. Бля, меня лысая а, баба кизит. Да не, ну ж не темно. А куда сейчас ты ушел ты, от раз, меня? Ты мне, может, поможешь? Меня бьют? Что, да, меня, меня реально гасят просто там. Их как-то тут многовато. Может, потому что их поселение, нет, блять. а где водопад? водопад? Я хочу найти водопад, да, там было написано: следуйте пещеру с водопадом, как только мы сюда подошли, Может он где-то здесь повыше? Идем выше, поднимемся. Может быть. Ой, сколько раз я уже сдох за игру Потому что видишь, рядом с кратером было написано исследуйте пещеру с водопадом Значит, возможно, где-то рядышком что-то есть Вот водопад Где? Вот водопад Там рядом с ним есть пещера Где водопад, подожди Водопад вот, небольшой Где пещера, я не узнаю Бля, ничего не видно Нет, тут нет. Это, это не водопад, мне кажется Ну ладно Это что рядом со мной сейчас пробежало? А, это газель Ну это где-то ну, здесь, ладно? скорее всего ну, Я устал бегать каждый раз Кроме <laughs> вещами но no, бывает. Я, кажется, нашел пещеру. Нет? Ура! Я убил её! Я ее! Кого я? Я Ура! Бля, мне кажется, надо по воде идти, и мы найдем пещеру. По воде. Угу. Ну что за пещера с водопадом? Меня Бля, она сейчас кошмарить будут. Егор, ты где? Иди ко мне, тут, тут эти... Палатки. Мы там были в палатках. Мы так. там... Мы нам там сказали пещеру. Нам там сказали пещеру найти. Давайте в, пол, да, давайте давайте поспим. в палатке поспим. Бля, <связь> я, я хочу... Не ты понял, где она? А где я? Да. Бля, я а, чуть а, в кратер не там упал какой-то на... Что? Эй, нав... э, а Где что там кратер? за хер с фонариком? Вот Это я! Прогнал... я. Это какой Это Да, я. Какой дурачок, блядь, да я, гаси я, его! Yeah. А, я убежал. В смысле ты убежал? Вы ч ⁇ охренели оба? А я еще, я вообще умер. Вот за а? О, у меня есть дубина самодельная. Прибежал на меня. Помогите. <свистит> Откуда у оленя фонарик? Куда? А, я... Беги. Ааа, че по ФПС? можно узнать. А, все нормально уже. И еще разочек. И еще разочек. А, больно. Я сдох. Сюда! я спать! я спать, сказал! А -а -а -а. блять кто-то кричит. Ты орешь. Зачем ты орешь? Опять... Да потому что она меня испугала. Больная овца. Нам вот здесь вот надо поспать в домике. Бля, я еще, еще не, не скоро. Спать. Сохраниться надо, Федь. Ну, сохранить я сохранился тоже. Надо. Пошли к воде! Да, они воды боятся, так что, может на воде сидеть и нормально Прям как ты Не, ну в воде сидеть тоже такая себе херня Ну что за пещера ну, с да. водопадом? Я хочу ее найти Сейчас найдем. Федя, иди сюда Иду, иду Может здесь что-то будет по кругу вот так вот, если пройтись Прям сейчас найти, что ли вход в пещеру, то совсем или... Чего, нормально. Да. Я да. вот такой вот, да, выдающийся. А вдруг найду, прикинь? Так. Да блин, эти пещеры замастерованы, просто офигеть. Ладно, предлагаю отдохнуть. Надо поесть сделать. Ой, шея затекла уже, столько бегать-прыгать. Есть костер, Федя, ставь. Да я не убил, Ну ты дочь. А, я тебя убил? Да. А можно убить друг друга? Стой, я тебя сейчас полечу. Да. Я тебя сейчас полечу, Федя. Да. Все, нормально. Ха-ха, да. я не знал, что друг друга можно заколотить. Зая, прости, пожалуйста. Пещера рядом с водопадом. Как ее найти? Ты уже сделал? Палки положи. Блин, одной палки не хватает. За тобой бегут. О, там твои фанаты, Евар? Да. Я тебя сейчас подниму. Я тебя сейчас подниму. Я тебя сейчас подниму. Я сейчас фанатку накажу, пожалуйста. медал Своих можно поднимать. Спасибо. Надо еще один этот, еще одну ветку найти, чтобы там костер сделать и похавать. Я наказал твою фанатку. Спасибо. Ребят, веточек нету. Чуть ни одной не вижу. Такая непослушная фанатка. Федя, разбирай костер, пойдите сюда все. Будем Зачем здесь собирать его. Да здесь соберем. Мы там далеко ушли к пляжу. Так нормально. Паучок. Все, вы собрали уже костер? Нет. Да, нет. Ну, мы его разобрали и сейчас к тебе принесем. Идемте поспим. А, еще нельзя поспать. Что это такое? Собирайте костер там. Да подожди ты, надо ветку еще сначала найти. Вот где-нибудь ветку, где ветку найдем, там мы поставим костер. Но тут, тут, ну тут мы, же лес. Рядом с зимним биомом, интересненько. О, тут и зимний биом еще. Конечно. Ой, Будь здоров. Можем пойти туда в зимний. Их... Пойдем в зимний? Нет, мы не можем туда идти, пока у нас нет снаряжения нужного. Блин. Господи, как все сложно. А, да, я нам, ну, нам же нужно теплую одежду собраку, себе сделать. Да, и на, и, иначе мы замерзнем мы сдохнем от холода. Ура. Ай. Сори. В смысле, в смысле, ура, ты, блядь, чувствуешь это, ты захочешь постоянно, задолбал. Блин, я не могу, мы ставим костер, нет? У тебя есть ветки? Да, ставь. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня уже от мороза херачит. Ади, а что, давай ставь? Ставьте здесь костер. Или вон пошли к палатке? Пошли да к палатке нормально. вот сюда. Ставь. Ветки есть? Mm -mm. Что, нету веток и камней? Ну, они все были в толпе. Тихо! Том... Тихо! -то бежит, блядь. Тут ящерица вроде бегает. Кирасия ящерица. Да ё мне опять звонят. Тут есть... Поохраняйте, пожалуйста. Я не хочу опять умереть. Я сейчас быстро. Нам надо где-то ветки найти. А веток нигде нету. Почему? Я нашел уже. Я ни одну не могу найти. Я сейчас с кратера начну, начну раз... спускаться. Ты дурачок, кто то ты собираешь? разбираешь, разбираешь точнее. Там палка еще одна осталась и все. Я собрал уже. А ты собрал уже все? Да. Все иду к тебе. Ой, бля. Упал вниз. Mm -hmm. Че иду готовим? Я уже готовлю, да? связи сделаю а я, на всех там я живой ура. а ты на всех так ты там руки готовишь какую-то еду готовишь их можно есть да ну начали не буду брать еда. руки Мне есть еда. у да меня у меня куча мяса там одна рука нечаянно затесала это не специально ну, я съел по ходу Там еще мясо готовится Одно Да, два даже Ну пропадать, да дуэт. Я походу съел говно, мне меня теперь жизни меньше чем надо А нет, теперь нормально А вы тоже ждете говно? Чьё? А! Ну? Ну не знаю, Мясо просто портится, пока я его решил все пожарить сразу. Пусть готовится. Я нашел вход в пещеру, я нашел вход в пещеру, вход в пещеру. Да ладно. Пещера! Вот, был. вот, видишь, вот мы и бегали, как олени. Лошары. Покажи. Это тот вход, походу, который, про который я тебе говорил. Вот да. Он, вот Это он, вот, он, вот этот вот, вход он. на картинке Стой! Подожди-ка. Да. Подождите, да подождите, это этот вход. Куда ты ночью Стайте, полез? Не... Он и пошел в баню, я пошел спать. Я тоже пойду лягу. Отлично, мы в пещерку собираемся. Отлично, отлично, отлично. Ура. Там будет, короче, страшно. Да. Там будут всякие бегать говноеды, и их надо будет валить. Меня больше смущают вот эти дебилоиды с фонариками. Идем спать, Федя, ты тебя одного ждем. Али кого Это, мы ждем? Они... Во-первых, не я, Стой, а там... они... а, а... стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Баба! Сейчас подниму. Погнали, быстрей, погнали. Погнали быстрее спать. <связь> Просто спать и все, они нам не страшны. Она тут своими сиськами крутит, шкура! <связь> На. На! нахуй. Я нашем городе. Все, легли, отлично. Кто не лег? Кто повернулся? Во, все, Все, погнали в пещеру. Сейчас я хочу свои стрелы. Вы куда? Вон же она. Блин, мне лекарства Вы нужны так-то по-хорошему. меня нет лекарства. Ладно. А передавать нельзя, лекарство. А лекарства. Не, ну мы это можем сейчас что-то в пещерах найти, ребят. Да, там в пещерах может быть и кота но а Сразу и вам, сразу сделайте, пожалуйста Себе факел Факел вроде есть И погнали вниз Все, я спускаюсь Вы со мной? Да, я тоже да, спускаюсь О, какой фу, вы просто А че вы не сказали, чё что можно просто мед... съехать? А чё так глубоко? Он что-то медленно съезжает. На shift нажмите, он будет катиться вниз. Ой, Федя, прости, пожалуйста. Хватит меня бить. Лег случайно. Охренеть. Е-мое! он такая глубокая? Еще ниже? Еще ниже? Угу. Капец. Еще ниже, ребят! Да что? А, ну правильно, если это в кратер, то да. Получается ниже. Такие пища, А, еще ниже. Стоп, а мы туда не А мы туда не спустимся, стой. Стоп, где мы вообще? Надо понять, куда. Нам не надо. Мы можем походу вон он там он вон пройти. Так, а как мы пройдем? Там ничего не видно. Подождите, у меня флайеры есть. Они в воде работают. Не знаю, я Они один случайно выбросил. Завозьмите его, он валяется в воде. Не, в воде не работает. Так ничего ж не видно. Вон сюда на походу. О! Нет, стоп. Думаешь? Нет нам, нам надо расчет, чтобы да. вода ушла походу нам надо чтобы вода ушла не тут так, такой механики нет поплыли вниз плывет. ой не не поплывую там темно ничего не видно где я там я вон вижу ниже там какая-то полка есть типа на нее можно я не понимаю что происходит О, все, Вы, вы выплыли? О, я... А ты где, я Федя? Срезаю. Я мерзну. Так, а где ты вообще? А, ты под водой? Я не знаю, а костер можем поставить? А, ну можно с палками по погреться, нет? Да, от факела можно греться. Ну все, греемся. Так, у меня есть вода. Надо понять. Там можно вниз надо... 100%. Ну я понимаю, но только как. Один... Мне кажется, надо, чтобы хоть кто-то освещал путь. А чем? А ну, один стоял вот тут вот, например, с факелом, а другие плыли. Ну попробуйте сейчас кто-нибудь. Вот я стою, например, с этой с шашкой. Попробуйте просто. Видно вам что-то или нет? Под водой. Видно? Не а, не а, ну. а ну, шашка, может, она просто не, не, так... Ну? ну не, не, не, не, не, не, не, не, хорошо не, не, не, не, не, не, не, костер можно поставить не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, ты выплыл куда-то? Я выбрался. Да -да -да -да -да -да -да. А что да, делать я... надо? У... Так, у кого палка есть? Спускать палку. Тут, тут можно проплыть под, под низом. Давайте за мной. Вот там, где мы плыли, там можно проплыть. А как О! ты только что выплыл? А! Федя а! в воду. Ну давай. А, все, вижу, вижу, вижу, вижу, выплыл. Выплыли, выплыли, выплыли. Хорошо. А я ничего не понимаю. А, вот все. Опа, еще ниже а Это кто там орет мы... Тихо, там кто орет Там дети че, Нет, Какое ты там ты дети че? маленькие, блять, бегают Ай, я упал Там какие-то страшные суки Дети, брал Старса Гаси их Стойте ага. Офигеть, какие они я криповые У кого Что есть часы, ребят да, У кого ты... есть часы, сделайте взрывчатку У кого есть часы и микросхемы, часы? сделайте взрывчатку о, я знаю, что я сделаю этот. сейчас. Сделаем с выпивки. У меня вообще это нет туда... ни часов, ни выпивки. А. А вы внизу уже? Дядя, беги. Что ты делаешь? Что ты там да стоишь? Это... В смысле, зачем? Я коктейль Молотова бросил. Зачем? Надо Федю поднимать. Ну, я же спустился уже, я меня тоже надо поднять. Сейчас. Слушай, меня зачем поднимать я на веревке? А. Потому Это что стрёмный да. момент был. Я же сказал, я сейчас кину коктейль Молотова. По-моему, он живой? Я предлагаю сохраниться. Что? Да, я сохранился уже. Ну я вот сейчас умер. Топ, кто живой? Ну тут, по-моему, дергался. Куда и тут. А, тут есть куда идти, ребят. Пошли, пошли, пошли. Куда, идём. куда? Тут за угол. Подождите, у меня... у меня нету зажигалки. Сейчас. Идем, идем, идем, пофиг. Тут можно пройти. Я надеюсь, батончики есть у всех. Нет, вообще ничего нету. Пофиг, идём. Плохо. Я вышел, я вышел, я вышел, я вышел, я вышел. Отлично. Мы выбрались из кратера. Да, вот здесь. Вот, мы видишь, про что я тебе говорил? Вот эта платформа ну, с пещеркой. Дальше. Идем дальше. Так, стоп. мы, Я думаю, мы можем здесь что-то пособирать, ребят. Обязательно все да, собирайте, да. все, что ви видите. Бутылки Надо все собирайте. Сделать костри... Надо сделать кострище сейчас. Тут бутылки есть. Собирайте все, что видите. О, шашки, шашки, шашки, шашки. Это динамит, это динамит. Это динамит же, да? Нет, это шашки. Палки, все палки, собирайте палки для костров. Я что-то подобрал. Опа, смотри, рисунок под деревом, короче, крест какой-то под деревом. Там, там лут. Ой, газировочка. Все собрали, стоп давайте еще. Сделаем, давай, давай сделаем костер, давай костер, надо, надо, надо сделать поесть. Давай. А, а мне попить надо, у меня газировки. Блин, есть. у меня газировки куча. А у меня есть канистра с топливом. И У меня есть старая Фигурица. кастрюля. А вы тоже носите в рюкзаке. Ребята, два у меня бака даже у, у, меня, у меня тоже бак с воздухом есть, блять. Откуда? А вы тоже носите в рюкзаке? Откуда у меня бак с воздухом? Два бака с воздухом, там несколько ног У меня даже молоток лежит. Вы делаете костри? Ладно, я сейчас сам костер сделаю. Исследуйте пещеру с уступом. Исследуйте пещеру с водопадом. Это интересненько, в принципе. А можно просто огонь сделать я... и на нем пожарить, нет? Я... нет. Я, кажется, понял... А, он здесь не ставится. Я, кажется, понял, где, это... где эта картинка находится. Ну, где это, А вот здесь где ставится. Где? Вот тут. А, он пропал куда-то вниз. Да, вот это проблема. Все, идем дальше. Куда? А, тут моя сюда протиснулся. Вот сюда. Загрузка пошла. Блять, как все лагает. А почему так лагает? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. меня тоже сейчас пролагало сильно. Это вообще неадекватно было, откуда такие лаги. Идете? Да, идем. Я не хочу первую нить. Сцикло. Блять, ничего не видно. Сейчас подождите, я в путь. Ловушка! А, нет, это спуск креп. Еще ниже. Подождите. Ну да, вниже в кратер прям. Вот там опять дети, дети, дети орут эти. Я пока дети не понял. Там уже факелы горят. Блять! Куда спать? А куда, а куда... А! Ебать! Самый низ спускаться? Да. Гаси его! Гаси его! Вон дети! Дети. А -а -а! Что это такое? Подсвечивайте. Это что, что это за залупа? Сидит. Это то, что они породили, Двадцать. типа, да? Идите кто-нибудь вперед, я с луком заряженным. А, Блять, он прыгает в меня. Я, а ему, же... я ему в голову попал. Ощущай! Блять. Ух, сука. А -а -а, блядь. Это О, я. Очень больно, очень больно. Блять, тихо. Идите кто-нибудь вперед подсвечивать, я ж не вижу куда стрелять Да у, у меня хп да, ноль А что у вас нету еды? У меня нет таблеток, чтобы восстановить себе хп У меня таблеток 4 штуки Ух ебать Ё-моё, пчела повесили Мы нашли кого-то Найдено пассажирское что? сиденье Мы нашли пассажира это какая-то девочка? Да, Бля, его выпотрошили. Вы вот он висит, один из пассажиров. А, ну это да. о Ой-ой-ой. -а, -а. <Nap speculative> а как дальше? Сюда. А, сюда. Я, короче, с луком бегаю, заряженным. Ну... Сейчас, я зажигалку взял. Я зажигалку взял. В руки. Так я... Я с факелом... Не, не, я просто прицел, сож... я с, с зажигалкой с... и с луком. О, посмотри-ка что-то лежит. Еще пассажир. Аху... Вот тут можно спуститься вниз. Я О, ну пошлите. О, я взял часы. Стоп, я могу бомбу сделать. Ребят, подождите. Я за Вьетнам полетел. Монетки, а и что-то еще надо было бутылка Я Давайте сделал бомбу, скидайте. ребят, я сделал бомбу, если что, у нас есть бомба О, пленка, подожди, подожди, пленка с надписью... Подожди, тут что-то есть Где? А, поле... пленка с надписью, открываем артефакт Поехали вниз, там посмотрим а ну-ка Подожди-ка О, ребят, таблетки, у кого нет таблеток, стой, Федя не бери у кого а нет таблеток? Егор, спускайся вниз быстрее Они лежат тут? Да Они лежат? А, так я подобрал. это у всех профессиональные А, да? Ну да, я их подобрал. Вот лежат тут О, таблеточки А еще смотрите, сундучки Как их вскрывать? Придется выталкивать их, что ли, на этот, на землю? Наверное. Так, а нам куда? Нам еще дальше? Я предлагаю а сначала куда? все эти ящики повыталкивать. Выталкивайте их. А их можно выталкивать? Ну, плы плывешь на них и выталкиваешь. А -а -а. Он выталкиваете нет да да да да да да да собирается вон таблетки какие-то лежат кайф. надо все выталкивать сюда все забрать а дальше уже смотрите Это дальше лапа. уже наверх надо ползти ребят Видите? и что нет, 100, нет да, видишь да. мы спустились дальше уже наверх надо ползти а там какой-то. А, молоток такой. А да. че вы его не выталкиваете остальные эти кейсы? Давай выталкивай, я их буду валить. И осталось 4 штуки еще. Вообще надо бы было бы. Ой, было покушать. мне холодно. Сейчас костер поставим, погреемся. Я сейчас факел. Сейчас. Таблеточки, ребят, заберите. Вот, вот, вот, вот, вот, Вы видите? Тут не упали. Вон, забирайте таблетки. Где? Вот лежат, вот, вот, вот, вот, вот, Так это наверное твои персональные. Нет. Вы не видите таблетки вот эти? Вот лежат. возле вас левой Итак, ноги. Я пошел он. я его открыл у меня таблеток максимум у меня 5 штук таблеток офигеть мы много. вообще мы столько много всего налутали и я вам хочу сказать мы можем спокойно сидеть есть бля у меня мясо испортилось я, я выбрасываю его да. она испортилась оно да конечно если его сразу не съесть но ну, лучше сразу есть у меня наверное, тоже испортилось так у меня.. у меня еще мясо не испортилось у меня еще.. Прига нормально. предлагаю приготовить поесть но только Это что мне... есть, если все испортилось а ну хотя может на ноги есть не, у меня да, есть у меня батончики есть? типа, я могу и батончик съесть шоколадки там так, вот эти всякие свежие Свежие. а ну у меня еще ноги, руки свежие у меня ноги испортились ну вот, короче, тут лежит у меня три. Ну, всем по ноге и там рука есть. Не, я, ну, пожалуй, что? ребятки, шоколадкой обойдусь. Спасибо. Что? Ну, вообще, ну, дурачок. Да? Чего? Как хочешь. Это просто Ну Я понимаю. Да? Я поплыл. Вы плывете? Да. Вон Не, нам подниматься поднимушку. надо. Мы едим. Потому что дальше птица. мы уже только поднимаемся. но no, все правильно, с той стороны мы спустились а видели какая вода вообще кристально чистая да? я <связательно> сначала подумал вода. что у нас яма просто перед нами, а не вода перед нами? интересно яма прямо перед под нами ну перед пере.. а нами. блять <связано> <связано> <связано> перед под нами сука хорош, хорош а ребятки так, так запайтил, мы, просто, мы просто по кругу пробежались, тут все Да Существом не быть даже. не может этого. Я сейчас замерзну. Пакил из них. Да, я больше ничего не вижу. А, блять, сука, дурная, под пизда это выскочила, пищащая блять. Блять, уберите это долбоеба этого малого. Федя горит. что ты да. горишь? Ладно, а ложись. Мы тебя сейчас поднимем. Стой. Тихо. А, я, я перестал гореть. Вы слышали? Так, я одеваю лук. Светите путь. Пожег. Светите а путь. Пошли. Где-то есть путь. проход. Федя, свети путь. Вон, смотрите, туда точно есть проход. Ребят, где-то вот здесь вот проход. Посветите, блядь. Дай свечу, свечу забегаю. Вон, вон, вон, вон, вон. Вали, вали его, вали его. Ай, там их много. Вали их. А -а -а. Жесть всех. О, там их батька. Дайте. Голожопые. Голожопые Я родители. Путь освещать. Я кому тут? Я его палкой забиваю. Да. А ч они такие сильные? а, -а, -а, -а. Ну это ЛГБТ-цы. Поднимаю тебя. Мне надо поднять. О, благодарю. Сейчас подождите, я сейчас сделаю факел еще один. Надо таблеток поесть. Опа, -а -а. здесь что-то есть. Я... О, альпинистский топор, ребят. Добавлен О, в рюкзак. Блядь. Вот в стене забрал альпинистский О, топор. Кайф. А что это за генератор? Погнали. Генератор просто ну, подсвечивал кайф. нам топор. Только куда нам ползти? Наверх? А как? Ой, а нет, да, нам не прям... наверх, ребят. Нам вправо. Нет! Пу, бля, чуть не упал. Нам, нам налево. Вправо или влево? Влево. Только ничего не видно. Куда мы ползем Скорите, вообще? А как, а как лазить? На Е нажимаешь и лазишь. А я, ну я нажимаю, что дальше? Я, я ничего падаю, не вижу. А, я понял. Тихо, я куда-то залез, кстати, ребят, я залез. Я тоже куда-то залез. Ты где? Это да хер его знает где кореку тут где-то я ничего не вижу короче мы должны были залезть сюда мы залезли я Нам вот я посмотри лезьте влево сейчас вот влево лезь за федей Феде теперь вниз ползи вниз опускайся теперь нажми еще раз е все сласте сласте нажмите е все вот видите где угу. посвятите там пещеру в ту сторону вот сюда? Нет, вот да, прямо, куда смотрит Егор. Есть Нет. там проход? Иди вперед еще. Я просто посмотрю с этой стороны. О, там есть проход, да? Походу, да. По да. А, на вас попали! А, а, а, а, Пока! Да гасись, суку, эту! А, блядь, бомжи больные! Таблетки пей. -а -а. Блять! Сука, голомые ебущие! Ай! Я таблетку съел, меня сразу бьют. Выбил зубы у ⁇ пку. Отойдем на воде, отойдем в воде. Подсвечивай! Га да его, Федя, почему ты передо мной стоишь и меня бьешь, блять, Федя? Сука, дурак. <связывая> Я умираю. Федя меня бьет. Я сейчас тебя подниму. Помогите. Я подхожу, меня Федя колотит. <связывая> Я, вот, а Я думаю, что у меня хит закончились за секунду. Отойдите, отойдите. Надо, чтобы кто-то один бил. По очереди бьем и все. Зажигайте огонь. Бегут, <laughs> Два... <бегут. laughs> Два дебила друг за другом паровозом. Обгоревшие, Он бегают, блять. Гаси, сука. Блять, как они выживали вообще в этих пещерах? Что они тут делали? Бля, ну я смотрю на их потомство, и я в шоке просто. Ну вот что они делали, что Трахались А я опять сдох Поднимите Федю Федя раком стоит. может не будем его поднимать, а воспользуемся? Я я бы воспользовался Федей Так, но у меня есть и бомбы За деньги, да Иду, иду, иду Так, ну тут как-то поспокойнее стало. Готовьтесь, мне кажется, сейчас будет разъеб. Тут, скорее всего, босс где-то будет. Босс, босса, босса нам не хватало. Босс? Здесь же нет боссов. Есть. Да, здесь нет боссов. Есть! Нету, нету. Есть. О, есть. палки. Есть всякие там многорукие, типа, или как они там называются. Ну это жопа члена, это не страшно. А как выбраться теперь отсюда? А, все, вижу. Куда плыть? Да вот сюда. Двинули. Подождите, дайте я сделаю вот этот факел. Секунду. Ой, я шоколадок набрал только что. Че, как? Я Просто валялись а. шоколадки. Вот здесь вот валяются шоколадки, ребят. Я уже взял. Федя, собери где? шоколадки. Вот где-то здесь вот лежат возле нас шоколадки. Они а вижу. Вот тут, где-то, посмотри. Да, они у всех валялись. Они на полу лежали. Вот ты пошел, Федя. Вот тут. Поищи. Ну вот, тут? Нету шоколадок? Mm -mm. Херово. Потому что ты тоже подобрал, да? Да. Погнали дальше. Может у меня шоколадки полные. Так, смотрите, сейчас опять нужно будет ползти. Один подсвечивает, один ползет. Подсветите путь, пожалуйста. Наверное наверх Тут с факелом нельзя ползти? Не. Нет Ладно, я пополз Так подожди то я ж не вижу куда ползти Сначала приползу, потом вы А, нашел, все Ребят, ползете прямо и направо, ой, вверх и направо Так, я думаю, надо сделать перерывчик, а то мы уже 50 минут играем. Нормально. Сделаем, да, паузочку. Да, да. Ну да. Всем огромное да. спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток. Всем огромное спасибо. До скорой встречи. Всем пока.